Я приветствую зрителей канала форума Свободной России, в студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте. Добрый день, Дмитрий. Вчера прошла встреча Байдена с Путиным. Какие у вас от нее впечатления? Ну, собственно, такие, как и должны были бы быть. Никаких особенных впечатлений нет. Важно, что встреча состоялась. Нет, они встретились, они о чем-то поговорили. По большому счету, пока не очень важно, о чем, потому что это будет понятно в ближайшие месяцы. О чем они реально договорились, о чем они говорили, нет, в данном случае большой роли не играет. Ну и нет войны, которая ожидалась еще месяц назад нет, по границам Украины. И я думаю, что эта встреча, безусловно, связана с российскими военными приготовлениями, так что это главный результат. Ну, На этом, наверное, можно было и закончить беседу, но я бы хотел все-таки какие-то более подробные детали от вас услышать. Темы бесед были самые разнообразные. Например, обсуждали кибербезопасность. Байден предложил России список из 16 важнейших секторов, инфраструктуры против которых предлагает запретить кибератаки. А Путин заявил, что самое большое число кибератак в мире осуществляется из США и Канады. А был ли какой-то консенсус достигнут в этом вопросе? Насколько я понимаю, консенсуса нету. переговоры в реальности по кибербезопасности между Россией и США идут достаточно давно, а это не секрет, и не новость, что президенты об этом, естественно, говорили. Я так понимаю, что с американской стороны главное требование, чтобы Россия, наконец, начала сама выдавать тех, кого США обвиняют в организации кибератак, и таким образом доказало, что не все, как минимум, кибератаки осуществляются э, российскими военными специалистами. А со стороны России к США главное требование, чтобы США действительно составили какой-то перечень, список. Нет, и сами первые подписались под ним, что, собственно, в значительной мере и произошло после того, как Байден передал Путину этот список. То есть речь идет о том, что э, так же как... В области оружия массового поражения должны существовать какие-то четкие границы, как не знаю, как договоры о ведении войны обычной, а не кибер, должны появиться четкие договоренности, где воюем, где война недопустима. Да, вот нельзя поступать с военнопленными так-то и так-то, и, соответственно, нельзя разрушать при помощи кибератак такую и такую инфраструктуру, которая является жизненно необходимой для государства. Вы ранее упомянули про Украину. Вот в вопросе Украины стороны сошлись во мнении, что необходимо соблюдать Минские соглашения, но также затрагивали тему вступления Украины в НАТО. Какие перспективы Украины после этой встречи? Я думаю, что перспективы приблизительно такие же, какие и были. Украины к сожалению, нет, для Украины практически нет перспектив в ближайшее время присоединиться к НАТО. Еще в, накануне Бухарестского саммита, где впервые поднимался этот вопрос, один французский дипломат мне для печати мне прямо говорил, нет, никогда, нет, если вы хотите спросить по поводу перспектив Грузии и Украины, нет. И это позиция, в первую очередь, Европейского Союза, европейских союзников НАТО, которые не хотят а, дразнить Россию, б получать дополнительные страны НАТО, с которыми придется возиться, а у них и так достаточно проблем, например, с Турцией, с которой они трудно находят общий язык. А Джо Байден сейчас выступил именно в рамках в целом этого турне, нет, в качестве, скажем так, такого миротворца, который, с одной стороны, восстанавливает отношения США с Европейским Союзом, с другой стороны, демонстрирует, что он готов проводить именно европейскую политику по многим вопросам. Не э, принимать сепаратное решение, как это делал Дональд Трамп, осоветоваться с европейскими союзниками и транслировать их позицию, там, где она не противоречит полностью позиции США. И в данном случае по Украине речь идет явно об этом. Дональд Трамп в свое время принимал самостоятельные решения, то прекращал помощь Украине, то, наоборот, обещал активно вмешиваться, а Джо Байден будет, скорее всего, проводить... Аккуратную политику, более свойственную европейским странам, соответственно, Украина будет получать помощь, но никто не будет на словах эскалировать ситуацию э, и на словах, скажем так, провоцировать Россию одними пустыми словами. Нет. И на Украину действительно, скорее всего, будет оказываться теперь более жесткое давление и в смысле коррупции, которая раздражает европейских спонсоров Украины. Будем прямо говорить, что Евросоюз помогает достаточно активно финансово Украине, и в обмен хотел бы видеть, как эти деньги расходуются. И это отношение ЕС в принципе устраивает Москву. Конечно, Кремль хотел бы большего, но его вполне устраивает скептическое отношение Евросоюза, а сейчас отчасти США, к современным экономическим властям. Давайте, в принципе, не забывать, что и Джо Байден имеет личное скептическое отношение к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в свое время успел э, на свою неудачу активно поучаствовать в антикоррупционной истории нет, с сыном Джо Байдена и его деятельностью на территории Украины, нет, который активно пытался раскручивать Дональд Трамп. Так что... Коротко говоря, для Украины хороших новостей нет. А Если немножко перефразировать э, тогда этот вопрос и задать его по-другому. А какие то перспективы у Украины вступления в Россию? Возможно ли э, какая-то эскалация, новый военный конфликт? Или все-таки э, вот, э, мы этот период уже прошли и нет больше такой угрозы, какая была несколько месяцев назад? Я полагаю, что угроза по-прежнему сохраняется, но в данном случае... Угроза теперь непосредственно увязана с российско-американскими отношениями. В значительной мере это то, чего добивался в течение последних лет Владимир Путин. Для Кремля вообще отношения с США являются, скажем так, краеугольным камнем, фундаментом вообще всей кремлевской внешней и внутренней политики. Это очень хорошо было видно по пресс-конференции Владимира Путина. Почему он подавляет российскую оппозицию? Потому что американцы ее спонсируют нет, и провоцируют ее якобы на э, недружественные действия, на действия по ослаблению Российской Федерации. Почему Владимир Путин э, так участвует в украинской политике? Он открытым текстом озвучил их как бы неофициальную, но всем давно известную позицию. Потому что США поддержали государственный переворот, оторвали по мнению Кремля от России Украину и мы в ответ сделали Крым и Донбасс. Вот это вот прозвучало практически открытым текстом. То есть политика России и внутренняя, и внешняя при Владимире Путине в последние годы является абсолютно реактивной с его точки зрения. Да? Мы должны понимать, что это его взгляд на мир. И он везде реагирует на вызовы, которые, по его мнению, ему создают американцы. Соответственно, так и будет продолжаться ситуация с Украиной. Если договоренности с Байденом постепенно начнут работать, и, скажем так, по-пацански Владимир Путин будет видеть, что его нигде не кидают, пусть даже существует масса противоречий, но это понятная ему ситуация, когда он жестко противостоит по каким-то отдельным вопросам, но по-другим происходят какие-то мелкие договоренности, сделки и так далее. Если эта схема будет работать, если то, о чем договорились президенты, нет, а мы на самом деле, несмотря на их заявления и на заявления членов этой делегации, не знаем в подробностях, что они там говорили, то мы увидим, что ситуация с Украиной будет постепенно деэскалироваться. Если вдруг нет, Владимир Путин будет считать, что, что Джо Байден его, нет, скажем так, кинул по каким-то вопросам, по которым Путин был убежден, что они договорились, тогда опять возникнет вот вот история, мы на американскую политику. Нет, и реакция будет предельно жесткой, а крайней может оказаться именно Украина. А что по поводу Беларуси? Вы говорили, что Джо Байден собирается проевропейскую повестку поддерживать, но, судя по всему, в Европе в отношении Беларуси уже сформировалась достаточно жесткая позиция. Да, там речь шла и о возможном отключении Свифт, и уже запретили полеты над Беларусью, ну, то есть там целый пакет мер был принят. Как-то эта встреча повлияет на судьбу Беларуси? Судя по тому, что российская сторона вообще не говорит о Беларуси, на пресс-конференции Владимира Путина он ни словом, по сути дела, на эту тему не обмолвился. А с американской стороны прозвучало очень туманное сообщение, что Джо Байден поднимал эту тему. Я думаю, что сейчас никаких серьезных изменений не будет. Байден и в прошлом, нет, еще до того, как он занял пост президента, недвусмысленно демонстрировал, что он считает Беларусь, по сути дела, сателлитом России. Нет, он относится к той части западных политиков, которые убеждены, я думаю, ошибочно, что отношения Путина и Лукашенко – это отношение как бы, начальника и подчиненного. А в отношениях Москвы с Минском все гораздо сложнее, это очевидно. Но упрощенный подход, которым руководствуется Джо Байден, и, видимо, руководствуется нынешняя американская администрация – он вполне совпадает с запросом европейцев сейчас, то есть выстроить некую стену между Беларусью, максимально попытаться помочь тем, кто Беларусь покидает, и смириться с тем, что сейчас политических изменений в Беларуси уже не произойдет, мало того, она полностью отходит в зону влияния Кремля. Я бы хотел вернуться, собственно говоря, к российской повестке. И вот какой момент. В ходе встречи обсуждался вопрос соблюдения прав человека, и Путин ожидаемо обвинял несоблюдение соблюдение прав Америку, ну а ФБК в том, что... Они обучали готовить людей коктейли Молотова, ну такая достаточно уже привычная для нас путинская риторика была. Но вот был интересен момент, в котором речь шла о возможном обмене заключенными. И Байден сказал, что в случае смерти Навального в тюрьме, последствия будут разрушительными для России. Возможно ли обмен Навального на кого-то? Я предполагаю, что Кремль хотел бы обменять, и для него было бы удобно обменять Навального на кого-то. Это сразу решало бы для него несколько проблем. Первое, американцы согласились обменять Навального, значит, это их агент. Нет, логическая конструкция очень простая и очевидная для пропаганды. Второе, Навальный оказывается за пределами России, Кремлю больше не надо нести ответственность за его состояние при том, что очевидно, что пока он находится на территории России, его и выпустить нельзя, Нет. И, и уморить вроде как, Нет. ну вот совсем Нет. нереально. То есть это действительно создаст проблему. Я не думаю, что Кремль верит в заявление Байдена, что это будут просто катастрофические проблемы, но он и не катастрофических лишних, наверное, и сейчас не хочет. Поэтому я думаю, что Кремль старательно и настойчиво как раз пытается добавить э, Алексея Навального в этот условный список на обмен, но, честно говоря, сильно сомневаюсь в том, что американская сторона с этим готова согласиться. Э, для нее никаких политических. Давайте, вот как бы: Джо Байден говорил об интересах, э, и с точки зрения интересов. Абсолютно никаких политических интересов для США нет. с точки зрения именно выдворения с территории России Алексея Навального нет. США, очевидно, хотели бы его освобождения, свободного участия в выборах. Да? Именно об этом, по сути дела, говорит Джо Байден, когда говорит о правах человека о том, что США не могут их защищать. А история обмена – это история возвращения американских граждан. Именно так ее подавал на своей пресс-конференции все-таки Джо Байден. И это отдельный вопрос, американцы своих не бросают. Очень патриотическая история, с которой он, собственно, и работает. И она в значительной мере имеет пиаровский, скорее, для Джо Байдена смысл. Нет. поддержка патриотической части американского электората а с россией и с алексеем навальным это связано очень косвенно ну а как вы думаете какой-то оттепели вот в россии не стоит ожидать после этой встречи для оппозиции Я думаю что никакой оттепели ожидать не стоит. Ответ достаточно конкретный. Ну, то есть, Владимир Путин прямо сказал, что с его точки зрения, опять же, США считают Россию врагом. Ну, переворачиваем это, читаем, Россия считает США врагом. Нет, это совершенно отчетливо. Оппозиция, как он практически прямо говорит, работает на США. Нет, если она работает на США, а Россия враг, нет, учимся у Владимира Путина отстраивать логические конструкции, то, соответственно, этой оппозиции при Владимире Путине ничего, кроме заключения, не светит. И уже более поздняя реакция заявления о том, что Россия не собирается исключать США из списка недружественных стран, которые они делят пока с Чехией, говорит о том, что Кремль не собирается изменять свою вот эту вот э, американоцентричную политику и будет продолжать исходить из э, того, что его политика – это реактивный ответ на действия США, либо попытка их, э, так сказать, предварить. Нет. И с точки зрения внутренней политики это говорит просто о том, что подавление оппозиции продолжится, некоммерческие, а не государственные организации, НКО будут и дальше разрушаться и подавляться. Нет. А независимые СМИ, на эту тему тоже у Владимира Путина был достаточно откровенный пассаж, независимые СМИ просто в России не будут существовать, потому что с его опять точки зрения СМИ, и это четко было видно, делятся э, на те, которые подчиняются ему и которые подчиняются кому-то еще для Владимира Путина независимые СМИ это аксюмар он в принципе себе не представляет независимого журналиста что вообще такой может существовать на свете Нет. поэтому если он считает всю инфраструктуру так называемой скажем так гражданская Позиции и несистемная позиции инфраструктуры и влияния США в России, то понятно, что он будет ее разрушать. А, ну, то есть никакой оттепли не будет, будут заморозки. А вот к слову, да, о заморозках. Я также помню, что в ходе встречи обсуждали вопросы Арктики. Насколько это вообще важная тема? Это важная достаточно тема, потому что Арктика это большие ресурсы, которые в потенциале нет, скоро будут делить. И США, и Россия прекрасно понимают, что эффектом, одним из эффектов глобального потепления является масштабное расширение экономической деятельности в Арктике. При этом Россия в этом смысле и впереди всех, благодаря своим советским, так сказать, заделам, и с другой стороны в самой сложной ситуации, потому что... Разрушаются города, которые стоят на вечной мерзлоте. это разрушается инфраструктура, возникает массовая, по сути дела, вот это мы видим в последние годы, экологические катастрофы, так или иначе, связанные в том числе с изменением климата, помимо, собственно, распада инфраструктуры, и происходит дележ этих, скажем так, вновь открытых территорий. Причем делит Москва опять-таки не только с со Соединенными Штатами, а Соединенные Штаты здесь стремятся снова выступить таким, назовем, лидером свободного мира, ну в данном случае коллективного Запада, совместно защищая интересы. В отличие от Москвы, у США есть большое преимущество. Они, по крайней мере, при Джо Байдене, в отличие от Дональда Трампа, в состоянии договариваться со своими союзниками и поступаться кое-где своими интересами ради интересов союзников. Поэтому они в состоянии выступить именно коллективным представителем всех, с кем Россия нет, пытается вести переговоры. И это делает позицию Москвы гораздо слабее. Как она не может внутри Европейского Союза продолжать активно его раскалывать из-за этой, в том числе, позиции Джо Байдена, нет. Так и по Арктике у нее пропадает сейчас возможность вести сепаратные договоренности. Поэтому я думаю, что там охлаждение будет продолжаться и достаточно быстро, несмотря на глобальное потепление. И в завершении нашего разговора я бы хотел бы вспомнить одну цитату из этой встречи, которую произнес Джо Байден. Он сказал «Мы узнаем о том, договорились ли о чем-то или нет, через 6 месяцев». Вот это какая-то конкретная дата. Что это за сроки? О чем вообще идет речь? Ну, во-первых, Джо Байден вынужден, в отличие от Владимира Путина, четко указывать сроки. Путину отчитываться просто не перед кем. Нет, его команда это на самом деле его как бы помощники и слуги, а не люди, которые задают ему какие-то вопросы. Джо Байден возвращается в США и, по сути дела, отчитывается перед Конгрессом о своей деятельности. У него не все так легко и однозначно. А, поэтому он должен назвать достаточно четкие сроки. А, насколько я понимаю, это сроки, а, на которые он как бы дает действительно распоряжение эти полгода своему, своей администрации. Его администрация будет стремиться закрыть какие-то вопросы, которые были решены на этой встрече. Скорее всего, в первую очередь, это обмен. Но это может быть даже более ранний вопрос, обмен заключенными. Вторая история – это кибербезопасность. Выйти, я не думаю, что речь идет о подписании соглашения, но выйти на подписание соглашения какого-то коллективного. Может быть, это будут какие-то еще истории. В общем, вот он обозначает эти сроки. Что касается Владимира Путина, он тоже сказал 3-6 месяцев. Нет. И очевидно, что у них есть на самом деле некое подобие, ну, не то чтобы дорожные карты, нет, но на словах, по крайней мере, проговоренных каких-то этапов, нет, по которым они оба готовы определять. Это не те красные линии, о которых говорилось до встречи, нет, но это просто этапы доверия. Что вот если здесь мы с вами наконец договоримся, соглашение подпишем, или если мы там будто сменяем на Уилона, нет, то тогда мы идем на следующий этап. А если нет, нет то гейм и мы проваливаемся в начало, и начинаем все с нуля, либо переходим к военному конфликту на территории третьих стран нет, и чужими руками снова. Иван, спасибо большое за это очень интересное интервью, но мы вынуждены заканчивать, поэтому я прощаюсь с вами, а также прощаюсь с нашими зрителями. Но напоминаем, чтобы они подписывались на наш канал, ставили лайки, нажимали на колокольчик, ну и до встречи в следующих эфирах.